Приехал к деду в гости. Сказали, буду отдыхать. А вчера таскал снег, сегодня копаю. Такие кучи бросаю, куча-куча. Ну, еще чуть-чуть побросаю, а может, баб. Бабка мне купит машинку. Ну какую я машинку хочу? Может быть, трактор. Наверное, трактор. Все, возьмем бульдозер и будем, так как с дедом вот бульдозер, бульдозер, точно бульдозер. Все, вот это будет одна куча, и сейчас будет вторая. А может, Бетховен нам поможет? Бетховен, мы хотим. Трактор, трактор, трактор. М -м -м -м, давай бульдозер, бульдозер, бульдозер будет у нас бульдозер. Все окей, окей, окей.